Привет! В этом видео мы поговорим о стереотипах, то есть нормах, законах, канонах, обычаях, традициях, Общества. Мы посмотрим, что это такое, но в большей степени мы вот здесь рассмотрим, как этим пользуется маркетинг. Видео будет полезно, ну, во-первых, маркетологам, но в большей степени оно даже будет полезно обычному покупателю, обычному пользователю, чтобы вот посмотреть, как происходят манипуляции и как происходит навязывание таких вот лишних ненужных продуктов. Стереотипное мышление – это устойчивое мнение человека о чем-то, либо привычное отношение к чему-то, к ситуации, к обстоятельствам. Стереотипное мышление формируется временем и укореняется глубоко в подсознании. В этом случае человек считает что-то правильным и даже не задумывается, почему он так считает. Стереотипное мышление может формироваться окружающей средой, в которой обитает человек. Это может быть следствие опыта, то есть человеком что-то происходило, он делал какие-то выводы и таким образом сформировался его стереотип. И также стереотипное мышление может быть как следствие самовнушения специального, вот то, что делают средства массовой информации, в том числе и рекламы. И вот этими устоявшимися убеждениями очень любит пользоваться маркетинг. Давайте рассмотрим несколько примеров. Ну вот такой стереотип: дороже значит лучше, дороже значит качественнее. Если нам показать два одинаковых или похожих продукта, то тот продукт, у которого будет выше цена, он будет подсознательно восприниматься как продукт лучшего качества, продукт более надежный. Точно так же продукт в красиво оформленном магазине, в магазине, который находится в престижном месте, и, соответственно у этого продукта цена может быть выше, то есть этот продукт тоже будет восприниматься как более качественный, более надежный. Но ну, это такой самый банальный стереотип. Дальше, навязывание образа жизни, вот нам навязали такие устойчивые убеждения, что нужно быть успешным, нужно быть модным, нужно быть в тренде, и вот эти устойчивые убеждения, они побуждают людей покупать какие-то продукты вещи, которые ассоциируются с этим образом жизни. Маркетинг здесь может использовать такие коммуникации, как, например, этот продукт для успешных людей, то есть если ты себя относишь к успешным людям, Соответственно, ты этот продукт должен купить. Дальше. Вышла коллекция этого года. Обязательное нужно купить, чтобы соответствовать некому модному тренду. То есть вообще тема обновления, она тоже очень сильно эксплуатируется. Видно очень ярко на девайсах, то есть вышла новая модель смартфона, ну я не хочу называть торговой марки, и вот эту новую модель обязательно нужно купить. Старая еще работает, это не считается, вот вышла новая, ее нужно покупать. Вот так вот эксплуатируются стереотипы такого навязанного образа жизни, которому нужно соответствовать. Дальше, стереотипы относительно внешности. Вот это то, что эксплуатируется полным ходом. На этих устойчивых убеждениях держится вся индустрия красоты и здоровья. И я думаю, что вы здесь можете найти очень много примеров, но я хочу обратить внимание, что вот некоторые проблемы, которые здесь вот сформированы, они на самом деле специально вот увеличены до каких-то космических размеров. Но ну вот, скорее всего, если бы не реклама, то мы, возможно, бы и не знали, что перхоть – это вот какая-то серьезная проблема. Точно также есть мнение, что целлюлит придумали маркетологи. И вот его придумали, рассказали всем, что это проблема, сформировали это устойчивое убеждение, и теперь целые индустрии производят колоссальное количество продуктов, чтобы эту проблему решить. Вот так вот это работает. Дальше. Еще могут быть такие вот поведенческие стереотипы, которые нам навязали. Ну, например, скидка это равно выгодное предложение, нужно бежать, покупать. Хотя не факт, что это выгодное предложение. Точно так же работает такой искусственно созданный дефицит. Коммуникация. Осталось три единицы чего-то. Поспешите, нужно покупать, нужно брать. Работает точно так же, то есть у нас есть какое-то стереотипное поведение, что мы можем упустить некое выгодное предложение. Стереотипов на самом деле очень много, более того, в различных группах, сообществах могут существовать свои какие-то стереотипы, устоявшиеся убеждения. Например, у подростков, у них есть свои правила, законы, каноны, которыми они руководствуются, когда выбирают те или иные продукты. Поэтому здесь не сколько интересно находить стереотипы, сколько интересно посмотреть, а что со всем этим делать. Так вот, первое, что нужно понять, что нам, маркетологам, ставят задачу продать. Мы будем делать все, чтобы побудить вас купить тот или иной продукт. А задача уже потребителя или покупателя – себя защищать и покупать только то, что действительно нужно. То есть эта зона ответственности находится на стороне покупателя или потребителя продуктов. И вот здесь вот нам, маркетологам, очень удобно пользоваться стереотипами, потому что это устойчивое убеждение, не нужно прикладывать усилия в коммуникациях, чтобы излишний раз объяснять, доказывать, что вот что-то есть проблема. Если это уже сформировано, укоренившееся убеждение, то мы просто берем этим и пользуемся. Дальше. Есть такая теория, которая называется теория быстрого и медленного мышления. Если не слышали, очень рекомендую почитать книжку Кеннемана «Думай медленно, решай быстро». Это вот как раз о том, как мы думаем, как мы принимаем решения про наше когнитивное искажение и критическое мышление. Если очень кратко, в чем здесь суть? Наш головной мозг использует два типа или две системы мышления. Первое – это быстрое мышление. Это то, что запускается в первую очередь, когда поступила какая-то задача. Эта система, она менее энергозатратная, поэтому ее запустить очень выгодно. Если задачу решить не удалось, тогда запускается уже медленное мышление. Для примера, как это работает. Например, 2 плюс 2 равно 4. Да, вот это сработала быстрая система мышления. Дальше, 468 плюс 532 равно вот это сработало медленное мышление. Медленное мышление – это тот тип, где нужно немножко напрягаться, где нужно сконцентрироваться, где нужно подумать, разобраться. То есть это более затратная такая система, и поэтому она запускается во вторую очередь. Так вот, все наши стереотипы, они живут в той части головного мозга, где, где как раз и есть вот это быстрое мышление, быстрая система мышления. То есть это то, что срабатывает на автомате, это та реакция, те, э, то привычное поведение, которое, условно говоря, у головного мозга под рукой. То есть он взял это и запустил, не думая, на автомате. Вот так вот работают стереотипы наши устойчивые убеждения. Под влиянием быстрого мышления мы можем иногда совершать импульсные, незапланированные покупки, то есть какой-то триггер, и мы приняли решение что-то купить. Мы гуляли, шли мимо кафе, там был вку запах вкусных булочек, вкусной выпечки, запах кофе, и все, и сработал триггер, и мы уже сидим в кафе и кушаем вкусный тортик. Вот так вот это работает. Когда мы понимаем, как работает этот механизм, то мы, соответственно, можем разобраться, а что с этим делать. Собственно, решение тут очень простое. Нужно не поддаваться вот этому первому импульсу, потому что это запускается быстрое мышление. Нужно остановиться, отловить этот импульс и подумать, задать себе вопросы, поддать информацию в сомнению. Если я вижу скидку, действительно ли это предложение выгодное? Мне этот продукт нужен? Мне эта потребность, у меня это есть? Потому что на самом деле самое выгодное предложение – это ничего не покупать. Тогда все деньги остаются, собственно, со мной. Тогда я ничего не трачу. Точно так же, если мы вот видим «дороже, значит, качественнее» два продукта, они вроде бы похожи. Нужно сравнить их характеристики, посмотреть, что, чем они отличаются. То есть, опять же, подать информацию на сомнению и подумать, разобраться. Особенно это касается каких-то дорогостоящих продуктов, когда мы покупаем не мелочевку, а что-то, то, что для нас дорого. Когда вы идете в супермаркет, помните, что вот там вот все организовано для того, чтобы вы купили как можно больше. Это и касается торговых залов, выкладки товаров всевозможных коммуникаций, даже размер тележек для того, чтобы вот вы купили как можно больше. Поэтому вот там как раз и можно набрать всякую мелочевку, какую-то ерунду, которая потом может быть не нужна. Что здесь делать? Берите с собой список покупок. Вот это тот список, который вы продумываете, где вы реально пишете те продукты, которые вам нужны. Это то, что вы делали, используя свое медленное мышление, то, что продумано. И когда вы вот ходите с таким списком, вы себя защищаете в какой-то степени вот этих вот атак и внешних коммуникаций. Есть даже такая шутка. что все маркетологи мира, они бессильны против мужика со списком покупок. Шутка шуткой, но это так и есть. Это очень помогает не покупать ненужные вещи. Поделитесь в комментариях, было ли вам вот это видео полезно. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!